Добрый день, дорогие друзья. И сегодня хочу поговорить о рендеринге через программу Adobe After Effects. Предположим, вы сделали проект, и вам осталось последнее отрендерить. Вы выбираете композицию, идете в композицию и добавляете в очередь рендеринга. Но это обычный способ. Здесь выставляете, каким способом вы будете рендерить. Возможно, QuickTime или AVI формат. Но сейчас дело не в этом. И куда вы будете выводить ваше видео, под каким названием. Итак, таким способом я вчера вечером выводила, выводила видео. И в Ави, и в Time, И в итоге у меня получилось видео, которое страшно тормозит. То есть такое ощущение, что десятки кадров были не просчитаны. И видео шло рывками, застревая где-то на паузах. Что делать в таком случае? В таком случае есть еще один способ рендеринга. Я не буду сейчас разбираться в причинах этого. Они могут быть самые разнообразные. Нам важно быстро и качественно отрендерить. Вот. Идем сюда файл и набираем экспорт. Как будем экспортировать? Добавить в очередь Adobe Media Encoder. У меня куплен пакет Adobe целиком и Media Encoder в нем имеется. Поэтому... Можно также экспортировать в Premiere Pro, но нам сейчас важно именно отрендерить вот эту заставочку. Добавляем в очередь на Adobe Media Encoder. Вот у меня открывается это окошечко и добавляется наш файл. Чтобы добавить элементы в очередь, добавить исходный файл. Все, он добавился, загрузился. Загрузка готова и у нас активизируется кнопочка «Запустить очередь». При нажимании этой кнопки у вас начнется рендеринг через Adobe Media Encoder. А вы можете продолжать работать в Adobe After Effects. То есть у вас высвобождается, во-первых, программа для работы, а во-вторых, вот э, после перекодировки, кстати, перекодировка идет в нужным нужным кодеком. Вот смотрите, тут их много и для нужных нам целей. Вот можете ваймо поставить на YouTube и соответственно выбираете нужный вам кодек. Ну, он тут стоит, H264, это то, что нам надо. Нажимаете вот на эту зеленую кнопочку, запустить очередь и все, ваш рендеринг начинается. Вот, все очень просто, указан путь. Ну, кстати, если вы не найдете, куда все-таки закинется ваше видео, то After Effects формирует журнал «Загляните в папочку с проектами After Effects» и в этом журнале вы найдете путь. Скопируйте и вставьте его в строку вашего браузера. Вот, например, вот сюда. В эту строку вставляете адрес и вы находите нужный вам отрендеренный файл. Ну, а пока что вот так вот идет рендеринг и все превосходно. Друзья мои, если было полезно это видео, ставьте лайк во-первых. А во-вторых, я страшно буду рада, если вы подпишетесь на мой канал и поможете тем самым его продвижению. А я буду стараться снимать для вас новые полезные видео. Я думаю, что по Авторэффекцию, по премьеру Про будут какие вопросы будут возникать у меня я буду с вами этим делиться а пока всем пока С вами был канал тех минимум.